Характерными физическими свойствами металлов являются электро- и теплопроводность. Электропроводность – это способность проводить электрический ток. У металлов она обусловлена наличием обобществленных электронов. Достаточно создать небольшую разность потенциалов, и электроны начинают двигаться строго упорядоченно. Лучшими проводниками электричества являются серебро, медь, золото, алюминий. В приведенном списке они расположены в порядке уменьшения электропроводности. Теплопроводность – перенос энергии от более нагретых участков тела к менее нагретым. Она обусловлена высокой подвижностью свободных электронов. Сталкиваясь с колеблющимися в узлах металлической решетки ионами, электроны обмениваются с ними энергией. С повышением температуры колебания ионов при посредстве электронов передаются другим ионам, и температура всего металлического тела быстро выравнивается. Теплопроводность металлов уменьшается в той же последовательности, что и электропроводность.